Уважаемые генераты, доволеки офицеры, солдат, уважаемые коллеги и друзья, мы собрались накануне великого праздника понятно. Вот уже шестое десятилетие мы отмечаем его как день нашей национальной памяти. Памяти и национальной горсти. И сегодня спустя многие годы, как правило сказать. История человечества не знала при этом ни таких войн, ни таких войн. Уже в самые первые дни войны появилась подлинная сила нашего. Люди мир воспроизвест, добровольно широко, туда, где они были нужны. Летом и пусть 1941-го народное ополчение соседалось около трех миллионов человек. Среди коксидантов были и прежде всего были люди гражданства. Люди взявшие оружие, чтобы защищать наше Отечество. В те дни весь мир увидел такой народ победить невозможно. Уже в декабре 41-го, когда боришки еще успеют Москвы, и мы, и наши союзники увидели неизбежность огня. В 1945-м мы не только развели Мы укрепились и зардились от мировая народ. Притвердили наше право называться великим Если мы победили в той войне, отстояли нервно, значит и сейчас преодолеем всех пути. Мы помним все о и не только потому, что это наш год. Никогда нельзя забывать, к чему приводят в передорезии антизии политиков и стран, их претензии на мировое распространение. За да, то, какие трагические последствия иметь, могут иметь, по пути или традиции. Наша победа всегда актуальна, потому что актуальна ее. в будущем. Сегодня вы, уважаемые предприятия, у тех, кто трудился на победу в Тулу, до сих пор активно работаете на общественном учреждении. Передаете малолёжу свой свободный знания. Вы по-прежнему строительство. Выбросили достойно. В этот день высокие государственные винограды обращаются последникам славной украинской армии, военнослужащим участием операция Обращаясь к вам, что сказать, что украин лучшие качества российского солдата. Муж изгибает верность к его укра, то его, его ду. Особо касательно и вот такое название героев России. Благодаря их рабрости и профессионализму, то есть сохранили жизни десятков наших ракетах уничтожены крупные силы террористов. Уважаемые друзья, вы неоднократно доказываете средство Трудности и изгоды слабого, сильного делают только сильнее. Уверен, пока вы в строю, Россия наша не победит. Я благодарю всех. Всех вас за в долгу и присядь на служение Отечеству. От всей души поздравляю вас с